Ну что ж, удачи командам, и это завершающий матч первого игрового дня. Сегодня определяется четверка сильнейших команд, которые пройдут завтра в полуфинал. И, конечно же, четверка команд, которые покинут данный турнир. И в данный момент бэквардс против Тайфуны с МР. В атаке у нас начинает коллектив. Коллектив Тайфуны, да, если я не ошибаюсь. А, ты смотри, их там вообще... Хейтекс и Хентекс. Что это такое, черт возьми? Я думал, это опечатка. Нет, это просто два разных человека. Интересненько, интересненько. Ну, в общем, на единичке у нас разворачивается кровопролитная баталия. Уже три минуса успевает сделать монтал. 4 8 9 4 5. Два килла. Выстрел от Хентекса со снайперской винтовки. Минус цифровой никнейм. Остров остается один против Хентекса. Снайпер на снайпера. И тайминги, вы сами видите, каким образом складываются, да Стоит только игроку с никнеймом «Остров» отвернуться Как тут же у него в спине появляется его визави И, естественно, не прощает ему такую ошибку Поэтому счет 1-0, пока что повели тайфуны с МР а Состав команды «Бэкварс» — это «Вампир» 48945, автократия — «Остров» и «Пуп» «Сикс Альфа» Ну и, соответственно, тайфуны — это «Астралис», Лекфор, «Монтл», «Хайтекс» и «Хентекс» Хайтекс и Хентекс это практически как тески а, Своего рода Ну по медикам, два медика в одной команде Это вампир 48945 И Легфорд вместе с Хейтексом в команде Тайфун. Пока же два минуса от 48945 При этом уже и два минуса в ответ тоже прогремели Автократию поднимают, но моментально его тут же сносят По результату, кстати, очень и очень хороший раунд Атакующий со стороны именно команды Тайфун и СРМ. Хейтекс минус вампир! Какая хаешка! И сам себя подорвал. <связь> и сам себя подорвал. И соперника с хаешки забрал. 2-0. Начало многообещающее. Опять же, пока что в атаке действия выглядят э, довольно-таки уверенными. Да, порой где-то, конечно, какие-то спонтанные действия все-таки предпринимаются. Не так уж много, конечно, наверное, гранат выбрасывается, как могло бы. Но... С другой стороны, может быть такая пока что стратка у ребят. Не заниматься особо э, раскидками. Не палим стратки, да, так как говорится. Не палим стратегии, чтобы потом было проще играть. Простите, дорогие друзья. Ну, проход на единичку осуществлен успешно. Бомба уже устанавливается. И, бомба соответственно, ритейк острова расстреливает Астралис. Автократия минус ликфор. Это ответ такой, не заставляющий себя долго ждать. Вампир поднимает Монтла, Монтл, дабл кил минус от Хентекса, минус от Бумсика Три килла от Хентекса, дорогие друзья Два от Монтла и Вампир еще два килла в довесок как, к сожалению, двух киллов от Вампира недостаточно для победы Что приводит к поражению уже в третьем раунде Этой карты И это пока что печально, наверное, в какой-то степени Хотя, если смотреть на все ситу... Вот какие они раскидки делают Вот они, как значит, выбрасывают у себя В респауне а, свои гранаты Но почему бы, в принципе, и нет какая-то котавасия сейчас произошла непонятная лично как у, у меня вот в голове не сильно укладывается но команды бекворц пока что явные проблемки существуют с которыми пока сложно представить как бороться паузу потребовали в конце этого раунда одни из команд одна из команд точнее ну и собственно говоря естественно она будет взята само собой при смене сторон чтобы было потом понятно Куда и как, кому двигаться. Я вообще полагаю на самом деле, что эти паузы... Эта пауза, точнее, сейчас берется не зря, потому что нужно будет подготовиться к следующей uh, половине после смен сторон. Опачки! Опачки! 3 в 3! На ровном месте. и с отстрельтой, автократия в соло. Здесь как бы у снайпера, конечно, шансов мало Но какой хороший подкат, минус по Монглу Нужно забрать еще аж целых трех соперников Удается забрать Астралиса В дым на шару стреляет, не получается попасть. Телекфор, минус Хейтекс Вот это просто да, дорогие друзья Но все-таки Автократия не успевает убежать Его все-таки забирает, по всей видимости Телекфор Ну как вообще такое? Там же просто подарок в дымах прилетела Стрельба по тиммейту Игрок команды Тайфуны СРМ уничтожил своего же товарища по команде. Просто не видел, куда стреляет. Стрелял на шару и убил своего же. Но по результату успел забрать еще и врага. Хитрый план, хитрый мув. Сбил слку, так сказать, если можно, конечно, так выразиться. Навряд ли это <смех> сбитие с толку. Просто, скорее, не совсем аккуратно сыграли. Но что есть, то есть В общем, 17 секунд до конца паузы И э, далее произойдет смена сторон Где мы с вами посмотрим на то, как э, Столь же результативно ли сумеют обороняться Игроки команды Тайфун СРМ Как они атаковали Потому что все свои атакующие раунды В общем-то, они выиграли Вполне себе любопытно Любопытно, конечно, посмотреть... <кười> <кười> Простите, дорогие мои друзья... Что сейчас предоставит нам команды? Ну, во-первых, это, опять же, точка 1. По всей видимости, хотя бомба, в общем-то, находится близ меда, и вполне себе, возможно, еще в любой момент из рукавов куда-то можно будет уйти, потому что это, как бы, позиция открытая, она не заставляет разыгрывать конкретную точку. Ну, Мотл с Молотова взрывает, э, сжигает, точнее, простите, автократию вампир, и там еще небольшие разменчики сопутствующие присутствуют. Попытка поднять, куда не попал! не попал дефибрилляторами по тиммейту и в результате остался один. Один и погиб. Печально и прискорбно, но это все таки шестой раунд. Ну и если так дальше будет сохраняться вот такая же тенденция, то тенденция скорее будет более печальной. На этот же раз у нас будет видимо разыгрываться вторая точка. Не проблема, не ошибка разыгрывать и вторую точку тоже в том числе, конечно же. Но Первая кровь от Хайтекса, минус от Мокла, от Ликфора. Еще один фраг. Рассыпались. Вообще толком ничего не успев сделать. Вампир последний. Есть возможность, кстати говоря, поднять кого-то. Но если бы не ближние позиции соперников, которые попросту не подпустили бы даже попытаться кого-то поднять. И это опять же та самая ситуация, о которой я говорил, по-моему, на втором матче сегодняшнего игрового вечера. Когда идти и поднимать тиммейта, ну, нужно осмысленно, да. То есть поднять тиммейта, понятное дело, это... Хорошо, это нужно и важно Но это не всегда уместно делать, да? Залетает молотов, который не дамажит абсолютно никого Но остров при этом делает минус со снайперской винтовки От хилы дали и понятное дело, что это Вроде бы, опять же, смотрится как выход на единичку Но, может быть, вполне себе стоит подумать о выходе на двойку Почему бы и нет? 4-8-9-4-5 в подкате Забирает того соперника Следом забривает второго остров И ты, господи, боже мой Вот это, да, понесло, понесло Да куда? Куда-то не в том направлении Отправляются игроки команды Тайфун СРМ Здесь явные сложности Монтал, тем не менее, забирает Хайтекса. Да, Хейтекса, точнее Тиммейта, абсолютно верно Ликфор и Хейтекс Будучи а, медиками, естественно, поднимают Монтла. Можно еще и даже попытаться, но нет, нет времени, точно уже нет времени поднимать а, остальных а, павших товарищей по команде. Монтл забирает автократию и выстрел, неплохой достаточно выстрел от острова. Ну по-прежнему можно поднять а, Монтла, чем, естественно, занимается Легфор. Минус от Хейтекса по острову и Пупсик Сальфа. Альфа... Не успеваю вам его включить. Какая же беда, дорогие мои друзья. Не успевает... Нет вас... Ликфор. Убивает тиммейта, чтобы снять бомбу самому. И... хейтекс... И Хейткс тоже убивает Ликфора. В общем, нормальная там дружеская атмосферка царит в команде Но это пока 8-0 И матч пока, к сожалению, летит в одну калитку При том, что сегодня самый плохой, наверное, счет Который можно было встретить Это было 11-1 И примечательно то, что этот матч Может претендовать на самый быстрый, самый жесткий Со счетом 11-0 Потому что, в общем-то, три раунда Мне смотрится вполне себе можно осилить Забрать ни одного, при этом ни одного С такой-то игрой Монтал и хейтекс по минусу, пупсик с вампиром тоже по минусу, здесь немного уставший, 4-8-9-4-5 его поднимает, его соратник в команде, точнее это был вампир, еще и Пупсик поднимает, ну все хорошо, вампир с хаешки, даблкил минус астралис минус ликфор, гренадер пишет нам сервер, согласен полностью, Ну хейтекс последний, и тут вот, наверное, уже надо признать, что хейтекс труп. По большей степени, что может здесь Сделать Хентекс. Ну, только 5 фрагов При этом нужно важно Нужно важно очень стрелить э, Бомба, Циферный цифру. никнейм и вампира Ну, вампира сделать э, удалось Куда-куда? Ничего себе разошелся всех наших Раунд Ничего себе разошелся Ну, 4-8-9-4-5 Перед смертью еще и успел взорвать Острова, что на самом-то Деле очень сильно могло помочь э, В победе тому же самому Хентексу которому, ну, действительно, уже бы не составило тру труда тогда перестрелять двоих. Если уже есть три трупа, при этом вампир 48945 были на лопатках. То есть отхиливаться тоже никто уже не мог бы. Вампир поднимает попавшего под вражеский обстрел тиммейта. Хейтекс монтал остров. Пупсик. Господи, какая же экшонистая баталия. К сожалению, может, не такая уж и яркая, но достаточно экшонистая. Теперь самое время поднимать, товарищи, по команде! Гранаточка-то какая! Триплкил от Хентакса, Вот это, нате, получите. 9-1, очередная смена сторон. Ни на что не намекаю, просто хочу напомнить факт того, что э, команда Тайфун из МР выиграли э, свою атакующую сторону со счетом 5-0. Как бы это тоже... Ой, Пупсикс Альфа! Даблкил по головам. Хорош. Взрыватель голов. Даже вот такой вот есть у нас титул. Его удостоился именно игрок э команды Backwards. 4, 8, 9, 4, 5. Минус Астралис, минус от Пупсика. И Лихфор, последний. Ну, можно, можно, конечно, было бы мы понадеяться было. на поднятие тиммейтов, мы если не бы не пушили соперники. Ну, и опять же, по карте видно, что, в общем, здесь его зажимали в кольцо. При любых раскладах вещей он естественно, из этого кольца уже не выбирался. Но, тем не менее, 11-1 уже даже не будет. То есть, изначально я говорил про 11-0, а теперь мы, как вы видите... Не увидим с вами даже тех же самых 11-1. И в любом случае можно понадеяться только на 11-2. Которые вполне послушайте. себе возможны благодаря взятому десятому раунду. С минимальными потерями и практически без сложностей он проходит для тайфунов. Ну, собственно говоря, матчпоинт. 8 раундов до овертаймов одной команде. Один раунд до победы другой. И, по-моему, тут что-то около... Чего-то очевидного а, разворачивается у нас На единичку пошла вся, просто вся команда И сейчас остров погибает Автократия минус по Хентексу Вампир а, минус в прыжке по еще одному сопернику Это был Хейтекс То, то есть кого-то там Хентекс или Хейтекс он забрал Я не успел понять, не успел разобраться Уж очень у них никнеймы похожие ну, Астралис куда-то просто с ножом, с ножом на перевес в наглую побежал. Бомба, кстати, установлена на второй точке. Не на единичке, как бы. То есть, это уже в любом случае железно выигранное время. Вампир, даже перестреляв всех бы на той на единичке, еще не сразу бы понял, что и куда. Победа, в общем, дорогие мои друзья, это 112 2 Пирамиды остаются за командой Тайфун с РМ. Что глобально, ну, не является, наверное, для большинства зрителей. Этого турнира удивлением. Ну, за 13 минут ребята отстрелялись. Отстрелялись. Вполне себе уверенно. Наверное даже ни на секунду. По сути не дав зрителям усомниться. В результате. Этой встречи.